что заходил дед мороз представляете и принес нам очень много классных подарков нам они все нам они так нравятся и сейчас мы их будем распечатывать кто пришел посмотрите так открывайте ну что, давайте знакомиться. Господи, пока нашел место, где оленей припарковать. Я, Дедушка Мороз, старый, пришел вас поздравить. Вам с вами поиграть. Что, где играть? Будем здесь или где? Возле елки, наверное, дедушка, проходи проходи к нам. Возле за елки будем играть. Ничего себе. Я старый добрый Дед Мороз поздравить вас пришел всерьез. А может не всерьез, может быть и в шутку. Мы не знаем. Давайте лучше поиграем. Мне Дед Мороз принес очень большой космический корабль стик -бот», чтобы снимать всякие мультики. А Мири принес. А мне Дед Мороз принес «Лун» «Поп э, Апстос» Вот такую смуши-муши, -с -с луст, бальзам до губ и коробку конфет и вот это ледяная ложка, милашка. И вот я уже распаковала свой подарок. И у меня тут было э, вот такой стикбот с, раз с разными одежками. Вот, вот наклейки на него, чтобы наклеивать идет ему разные наряды. И вот все платформы, все штуки, чтобы мы, чтобы я сложил это и у меня получилась вот такая вот, вот такая большая арена, для, чтобы снимать видео. Надик будет собирать свою э, космическую станцию, и я буду открывать свой скейвис. С мушем-мушем, так что начнем. Ой, это не Я уже сняла этикетку И тут шоколадное молоко. А мы открываем дальше. Надо открутить. Что это дело? Достаем. Это овечка. Это маленькая милая овечка. Мне попалась одна тут овечка. И она пахнет вкусными печеньками. Да. Правда, у нее тут карамелька, а не печенька. А мы продолжаем и будем открывать Лоу-магазин. Вот такой большой. И еще тут подставка. Да, вот так. Давайте начнем. И тут три в одном. Тут должна быть... Игровая комната для кукол, ну магазин, подиум для куколок, там где куклы будут стоять, и сюрпризик какая-то эксклюзивная кукла. Посмотрим, что тут находится, я уже нашла тут какую-то дверку. Открываю. Ух ты. Николай. Николай. давай а давай мы, давай мы покажем. какие-то секреты. Ящички. Сейчас я А вот пакетик. я еще один пакетик нашел. Тут похоже Да, это не А сейчас открою Ух ты, какая вот золотая такая бутылочка. бутылочка блестящая. А Мы теперь учились. Мира будет открывать эксклюзивную куклу Лол. Представляете? Николай, что это ситуации? Николай у нас такой ум уже начал ее разбирать. Так, давайте откроем, Дыркой. Вот наша куколка, такая красивая, с волнистыми волосами. Ее еще в ушках сережки, и она сидит в шпагате, Еще шаляйте у ее трусики. Какие-то тут верку большую. <связь> Давайте <связь> посмотрим, что тут. <связь> И мы нашли тут пакетики. Давайте начнем. Я с этого ладю с этого. Я вот И все. И мне попалось этот сум... А, да, рюкзачок. Я подумала, что это сумочка. А это, оказывается, рюкзачок. Вот такой а эксклюзивный рюкзачок. Теперь мира вот у тебя где рюкзак. Вот у тебя пакетик и вот рюкзак. рюкзак с Теперь я открываю следующий пакетик. И мира тоже сейчас открывает следующий пакетик. И мне попалось эксклюзивное платье. Представляете? Костюм. А мне попались куколки туфельки. Сейчас я сниму вот этот вот Вот такие шаблончик. туфельки на высокой подошве. Такие розовенькие с золотыми. Золотая подошва и вот тут такая, как бы я не знаю, что. Такая золотая тоже. А право. Короче, давайте оденем нашу куклу. Я вам покажу. И вот я одела свою куколку. Вот такая она красивая со своим рюкзачком. Ну сережка у нее не снимается. Это вторая куколка у меня с сережками. И гляньте, какая у нее сильно такая каблуки прям. И вот мы еще до сих пор продолжаем. Я только сейчас разобрался, как собирать моих стикботов. Поэтому у меня, вот я собрал только пару деталек. Амируся? А я вообще ничего не разбираюсь, как это все крепить. Короче, уже играю. Я... Был. я уже собрал вот такую капсулу, как бы. Угу. Вот два кристаллика. Ну и... В вот, да, вот такой вулкан еще и вот продолжаю делать всякое такое я сейчас собираюсь. я собираю колесо, Толи компьютер а -то, вы знаете, что через 20 минут Новый год ух ты а что, к нам а к приходил Санта? это не все подарки? все